Так, ну, все, в общем, трансляция включена, запись пошла. Сейчас mm -hmm. я ссылку на трансляцию чтобы... Она, в принципе, как бы, смотрите, я ее не рекомендую тем, кто участвует, потому что это личная потеря трафика, и там будет задержка до 40 секунд. Я вам всякую показываю. Единственное, что я оттуда часть себе сделаю, чтобы если кто-то будет смотреть, то он будет что-то считать. Все, если хотите, можете там по ВКонтакте покидать эту ссылку, я вот его электронный сайл скину. Здесь, если что, можно достаточно. Вот его достаточно. Можно подключаться. Так. Ну, что, собственно, я предлагаю тебе Киев, с тебя начать скажи нам в чем суть а, ну собственно сайт сарафан я думаю те о слышали да не знаю насколько там у меня есть представление о чем это стоит рассказывать или нет да я думаю стоит рассказать ну а, в самом простом приближении это универсальный сайт фриланса так посмотри ты сейчас можешь включить демонстрацию экрана и, собственно, показать вам это все дело. А а ну, у тебя сайт уже есть, или ты на словах больше Нет, сайт есть. Сайт есть, он сделал э, просто я не знаю, как э, в скайпе есть, да, демонстрация экрана? Да, через плюсик, у тебя плюсик нажимаешь, там демонстрация экрана. Я ее выведу на трансляцию. Хорошо. Видно, да? Так. Да, загрузилось. Чут пешун, Алло. Да, Алло, Да, видимо, все микрофоны выключили, тебе слушать. Вот. Ну мне нужна просто какая-то обратная реакция, чтобы я понимал вообще, насколько понятно то, что я говорю. Хорошо, ну тебя есть, чтобы останавливать. Правильно? Здесь все есть, а? я слава, все, а? Ну я здесь, а вот экрана я не вижу нигде. А, да, ты... я видно нормально. Экран до должен быть виден на... в скайпе, но если ты его не видишь в скайпе, то ты его, наверное, увидишь только теперь в записи. Ну вот я открыл еще ссылку, которая с... документар. Да, он говорит, что у тебя эта версия не, не подходит. Такое. В общем, Skype а у него он под Linux, поэтому все... А, точно, под Linux ты, наверное, да, там Ну он, скорее всего, старый. Он автоматически не обновляется. Ну ладно, тогда в записи посмотрю. Да, да. да я пока не думаю, что тут есть что-то такое интересное. Можешь открыть ссылку, это, просто шарафан нет. Вот, вот, говоря и. Ну, скинь Скайпу ссылка на всякий случай в чат. Вот. вот. Соответственно. Так, ну я опять непонятно не слышно, мне не слышно. Конечно, тебе слышно. Если так. бы было не Про... слышно, тебя бы оборвалось. Все, Надо я пускай, чтобы... Не отвлекаюсь больше на это. Слышно или не слышно, считаем, что все нормально меня слышно. Вот. Соответственно, есть сайт Sarafan. Э, это универсальная биржа услуг. Вот. Система очень простая. Такая же, как, в принципе, на сайтах Frewance. Единственное, обычно на сайтах Frewance нет региона, И э, спектр услуг ограничен. Здесь э, спирт, ну, сама идея была, что в принципе э, схема фриланса, вот этого фрилансового биржа услуг, то есть, когда заказчик объявляет нечто вроде тембра, исполнители делают предложение, заказчик видит э, предложение и одновременно видит репутацию исполнителей, заключает с ним сделку и только на основании заключенной сделки может написать отзыв. То есть система репутации работает очень четко. В принципе, эта система репутации работает в огромном количестве сервисов в интернете. Это самая популярная схема репутации на данный момент, когда речь идет о договорных отношениях. Это все интернет-аукционы, это м, такие сервисы, ну, я не знаю, на самом деле, Airbnb, там, и Couchsurfing, то есть там близкие схемы, я не знаю в точности, в детали, я этим не пользовался, но я думаю, скорее всего, там система очень похожи. Вот. Суть в том, что здесь не может быть ни добросовестной конкуренции. Да? То есть, если кто-то ставит какой-то отзыв, он сам своей репутацией отвечает за этот отзыв, который он ставит. Потому что он может получить... То есть, отзыв может написать только тот, кого человек сам предложил, и, собственно, к которому тот человек может в обратную сторону написать отзыв, вот. а, то есть здесь можно заказать любую услугу, абсолютно любую услугу, на что только хватит фантазии, вот. но в принципе, по большому счету эта система она может быть шире, здесь может быть и найм на работу, и, то есть регистрация любых договорных отношений, то есть, партнерские какие-то отношения можно зарегистрировать. Вот. Соответственно, сайт был сделан несколько лет назад. Вот 2011 год, последняя новость. То есть, он и тогда, дизайн не был суперсовременным, а сейчас он еще устарел. Вот. И я, в общем, готовлюсь к тому, чтобы опубликовать на GeekTimes э, пару статей. Да, на гектаре. Пару статей, которые, в принципе, ну, мне еще надо подредактировать, но тем не менее. Вот, я уже практически готов это сделать. Соответственно, там будет упоминаться сарафан, и было бы логично, если приглашать уж сюда людей, чтобы люди могли сразу им воспользоваться. В принципе, он рабочий. Вот, там наверняка найдутся какие-нибудь баги, потому что... Я понял, смотри, скажи, у тебя на хостинге, твой сайт, он сейчас, Андрополе, правильно сделан? Да, да. Так, а, на другу, если, он, у него есть база данных, у нее объем, знаешь, какой? Ну, я могу И какой размер, глянь, посмотри, сколько у тебя вообще весь сайт файлы занимает и сколько баз данных. То есть, в принципе, если есть такая возможность, и ты не против, было бы здорово это все дело выложить на GitHub, чтобы это можно было разворачивать где-нибудь у себя для или просто копировать, да, допустим, нужно было а -а -а. проводить эксперименты, тогда, если есть дизайнер или программист, который будет тебе помогать, он может сделать себе копию всего этого, провести эксперимент, потом показать тебе, что получилось, и потом, если тебе понравится, ты на основной сайт это можешь применить. Ты знаешь, тут ä, есть сложности, хотя бы такие, что я не уверен, что если код будет открытым, то он будет безопасным. Понимаешь, я, я считаю, что в перспективе, да, открытый код это хорошо и правильно, но э, сначала надо провести аудит этого кода, а потом уже выкладывать. Все зависит от того, какие у тебя есть риски. Если, э, единственное, что может произойти, это взлом сайта. Э, это, естественно, будет видно сразу. Э, допустим, взломали сайт, э, там, не знаю, украли базу данных, еще что-то. Ну конечно, потеря может быть неприятная с точки это... зрения репутации. Но в целом единственное, что может реально произойти, ты можешь потерять данные. Вот если ты потеряешь данные, это обидно. Но для этого есть решение то есть сделать Ну, там, На есть... самом деле, вопрос: стоит ли конкретный сервис выкладывать, да? То есть если говорить о электронной совести... Тебе не нужно выкладывать, например, базу данных, но сам сервис пустой, да, то есть прототип, на котором проводится исследование, разработка, да, его имеет смысл выложить. Смотри, то, что ты выложил нечто на GitHub, не, не, не есть гарантия, что у тебя точно такой же код, на основном сайте. Это а, как бы не обязательно, что тебя взломают, потому что увидеть, что там где-то ошибка. Но если тебя взломали, это замечательно. И если тебя взломали как можно быстрее и сразу, это еще лучше, потому что а, если ты код не выложишь, это все равно не гарантия, что тебя не взломают. И чем раньше тебя взломают, тем лучше. Поэтому у тебя появится возможность следить. Сказать... У тебя появится возможность исправить эту ошибку, потому что если тебя взломают потом, когда у тебя будет работающая система, то ты понесешь намного больше потери. То есть, иными словами, ну, я... есть сейчас я говорю о том, что.. Сейчас есть конкретная, совершенно конкретная задача. Отлично. Я не собираюсь сейчас тратить кучу времени на, вот, на GitHub, там туда-сюда. Надо просто сделать приличную первую страницу. Я считаю, что она сейчас выглядит недостаточно под, прилично. Под первой страницей ты понимаешь вот ровно за главную страницу, я то, что мы сейчас видим. Слышно. Алло. Сейчас стало слышно вроде, да. Под главной страницей ты понимаешь вот то, что мы сейчас видим, правильно? Ну, фактически да. вот Я могу там проскролить, да, то есть, по идее, здесь выводятся вот здесь вот э, три сообщения в очереди на модерацию. Да? Если я, допустим, сейчас их одобрю, то они появятся здесь как список заказов, собственно говоря, которые есть. То есть если... Э, ну да, все равно сейчас заказов нет на сайте, поэтому, соответственно, их не, и не видно. Вот. То есть такой же список заказов, который появляется здесь. Ну, они, в общем, похожи, эти списки, э, списки которые есть там в Это будет нечто подобное. Так, ну, смотри, есть какая, какой вариант, мы можем э, смотреть, что я мог бы предложить, можно взять исходную э, картинку или просто HTML, то э, есть есть разные варианты, можно прям сразу HTML править, можно сделать копию полностью, скриншот. Надо знать, чего да. хотеть. Для начала, Кость, надо знать, чего хотеть, надо просто сделать эскиз какой-то, для того, чтобы эскиз сделать, надо какое представление. Да, я понимаю, ты меня перебил, я Извините. не закончил свою мысль. Я, прежде чем знать, что хотеть, нужно видеть, что есть. А оттуда можно найти то, те основные элементы, которые бы ты точно хотел оставить. А, а то, как они уже будут выглядеть, это уже тот процесс, который можно обсуждать и сразу делать. То есть я просто говорю, что есть два пути: либо мы идем от картинки, то есть делаем полный скриншот, есть специальные расширения для Chrome, которые делают полный скриншот всей страницы. У тебя есть PNG картинка, и от нее начинаем идти рисовать на ней что-нибудь или, допустим, как-то изменить. Либо мы берем html страницу, опять же делаем копию страницы через Google Chrome и идем от этого начинаем убирать лишнее, редактировать, и сразу мы получаем готовую верстку. Вопрос просто, какой тебе вариант больше нравится, мы и то, и другое можем сделать, потому что здесь есть Ярослав и я, мы оба знаем, что мы достаточно в уровне, и заодно Женя тебе уговорит, что... Ну, говоришь, ты, ну то есть, а общем, тем, мы... это уже следующий этап. Сначала, я думаю, надо просто как понять вообще, что делать. Uh -huh. То есть нужно, сначала нужно техническое задание выработать. Я так это вижу, так я привык работать. Может быть, кто-то работает по-другому, но uh -huh. это же так. Сначала задается техническое задание. Вот в таком месте мы хотим такой блок иметь, здесь такой, здесь вот это, здесь вот это. Потом, мы, собственно, по этому техническому заданию работает дизайн. Понимаешь, когда ты говоришь здесь здесь, говорить о том, что тебе нужно графически показать, где конкретно в этом а, месте сайте. Ты можешь начать с чистого листа. А, например, в Google а, Docs есть Google Рисунки. Они позволяют векторно набросать а, из простых примитивных форм и текста а, графику, которая, а, которую можно потом передать либо дизайнеру, чтобы она превратила это, оставив основные смысловые элементы, а, в нечто симпатичные, либо сразу дать программисту, чтобы он сделал верстку, или там верстальщик. Ну, как можно сделать свою верстку, когда нет дизайна, мне непонятно, ну хорошо, я могу ему бумажки нарисовать. Ну, дело в том, что сейчас вот это вот понятие программист, дизайнер, верстальщик и так далее, очень, очень размытое понятие, потому что у меня, например, есть друг, который прекрасный и программист, и дизайнер, и верстальщик, то есть... Он вообще может прям с нуля, вот ты говоришь слово там буквально, мне нужно заказывать, он берет и тут же тебе делает верстку, которая выглядит отлично. То есть можно это все делать в режиме реального времени прям сразу. Да, ты можешь составить техническое задание, но после того, как ты его составишь, нам нужно будет созвониться и пройти по пунктам и начать это делать в режиме реального времени. То есть вопрос что просто мы сейчас, грубо говоря, останавливаем записи, ты делаешь техническое задание или мы начинаем... Пость, в чем делаешь? в чем моя проблема? Я могу сейчас заморочиться делать техническое задание, да? Я могу заморочиться там этим все заниматься. Я тогда не напишу тексты, не подготовлю их публикации. Вот тексты я ни на кого переложить не могу. Я не, не знаю того, кто может за меня написать тексты кто может посмотреть, как сделаны какие-то сервисы и предложить вариант первой страницы, я думаю, что многие могут это сделать. То есть ты предлагаешь, скажем так, нам сделать некий вольный эксперимент над страницей самостоятельно? Без твоего вмешать? освободив твое время для полезных вещей, Дело в том, что, ну, Кирилл, за тебя никто не, не сделает ни дизайн, ни что. То есть, всегда надо самому представлять, как оно должно выглядеть. И пока сам на листочке, там или в Google Docs, или там, HTML не нарисуешь, никто другой не, его не сделает. Ярослав, я тебе могу, конечно, с тобой согласиться, что, наверное, да, я когда писал вот это вот сообщение сейчас в ВКонтакте, я думаю... Ну, наверняка вообще, кто откликнет, пытаюсь делать по жизни очень многие вещи. Но временами я просто чувствую, что я надрываюсь, и мне хочется это плюнуть. Это какая-то бесконечная вещь. То есть я не могу сдвинуться в итоге с места, это как такой невероятно большой снежный ком. В итоге, ну, значит, мне придется, собственно говоря, публиковать этот манифест, без сарафана. То есть я упоминать буду сарафан, но пускай он будет таким, какой он будет. Вот. Потому что нет у меня времени этим заниматься. Не хочешь, ну как бы ну, тебе не надо тратить время, чтобы мне это объяснять. Ярослав сказал, что тебе это не сделает. Ну, в за тебя это могут сделать, но ты все равно должен будешь сидеть и слушать, и видеть, и, грубо говоря, участвовать, голосом хотя бы, да, объяснять, так вот это или не так. То есть это можно сделать с тобой в любом случае, но без тебя это будет сделать почти невозможно. Вот. Парни, и... Кирилл, меня слышно? Да, да. Это Данил, всем Привет. привет. Если сделать главную страницу, как вот э, я предлагал, есть моя страница. Ну, что такое? Все видели? Ну, там не предписано, там мои интересы, мои ресурсы, мои навыки, мои. Ну, это социальная сеть в, коопера... в кооперативе. Ты, да, еще ну да, сразу делать ее да и все. Мы а на предыдущей нашей, э, нашем части, встречи совместной практике, как раз хотели попробовать э, сверстать одну из твоих страниц, чтобы это сделать не как а именно с туннелем, прям сразу, за буквально несколько минут. Вот, вот, можно на сарафане сделать, по -пому. А зачем это на сарафане делать? Потому что мы объединим, сделаем один информационный ресурс, зачем нам кучу сайтов. Мы объединим у тебя услуги, там э, будут еще базы ресурсов, там тоже будет. Uh, проектов там и так далее предприятий там, там сейчас все до допустим с вадом подключимся uh, мы с ним разрабатываем систему uh -huh. по ресурсным цепочкам то есть по сути uh, для проектов визуальное программирование а оно уже существует уже существует много вариантов надо это просто применить на для Давайте ресурсов что еще раз? Алё, есть предложение в интерфейсах рисовать, просто картинки. Это примерно. Ну, а, для да? этого есть Google рисунки. Вот в Google Docs и можно да. сделать публичными И совместно даже редактировать их можно. Эти рисунки. А в Google доксе Да, да. И... Вот Кирилл может прямо открыть у него одна из складок, как раз на Google Drive открытые, и оттуда можно сразу создать рисунок. Там с чистого листа можно сразу набросать, что мы хотим видеть. Или что он хочет видеть э, на сарафане. Ну, ну, давайте, это? конечно, посмотрим. Ну, просто, чтобы а, инструмент, как это работает, или что мы хотим. Ну, да, сам принцип работы. Вот, видишь у тебя окошко от skype нажми крестик если ты крестик нажмешь, только не красный да, вот крестик, все, да, закрой все. Mm -hmm. так, создать, а дальше... предыдущий еще. еще, вот здесь Поговори, вот он. ага, вот этот, да. да вот он также может быть доступен любому из интернета и его можно совместно редактировать, очень удобный инструмент плюс он вектор создает Ну, если ты посмотришь на панельку, здесь есть что? Собственно, линии, фигуры и текст. И картинки можно вставлять. То есть, достаточно примитивно, просто, но из этого можно сделать очень много. Комментировать, да? Конечно, здесь все можно комментировать, потому что это все Google Docs. Здесь есть встроенный чат, и можно сюда подключать людей для совместного редактирования. Вот. Ну или можно прямоугольники, вот есть фигура, да, это текст будет, да, но ну, можно еще прямоугольниками делать, квадратиками, например, да. Достаточно популярная структура, которой можно еще многое вырисовать. Достаточно это все делается. Так. Кирилл, я тебе предлагаю немножко комментировать, что ты делаешь или что ты сидел, чтобы б... мы тебе, если что я, я, я не прям, ну просто ну, решили посмотреть инструмент. Ну, смысла я часто особо об этом не вижу, не знаю. Ну, так... то есть ты вот так сходу не можешь сформировать минимальные необходимые требования, да, к тому, что ты хочешь видеть. Да, я хотел бы, собственно говоря, чтобы ты занялся какой-то человек, чтобы мог спокойно посидеть, подумать взвесить, посмотреть, какие аналогичные сервисы существуют, какие там, собственно, как строится современный дизайн э, сайтов. Ну, таким образом мы сейчас просто сведемся сведе сведе к тому, что нам будет... Э мы просто сейчас возьмем и сделаем одну тестовую страницу э в социальной сети в кооперативе, которая, в принципе, может включать все функционал вот этого в сарафане. Что, сарафан? Я... Сарафан, да. что Это... ты говоришь, тестовую страницу? Мы можем сделать тестовую страницу, вот как Данил предлагает, а, его концепции а, социальной сети в кооперативе, например. Да? А, это будет как раз похожим проектом, который можно уже... То есть у него уже картинка есть. Вопрос... А, а, хочешь ли ты, что... Вот ты говоришь, что даже готов деньги заплатить. А, как бы, не знаю, допустим, вот мы есть здесь... Как бы, я думаю, никто не будет против благодарности, но вопрос хочется, чтобы мы, например, занялись именно сарафаном, или мы, чтобы мы именно сделали нечто, что поддержит оба функционала, например, того, что Данила предлагает, то есть, Николай, начнем общую систему делать. То есть, ну, что-то э общая система, я Я думаю, что надо начать что-то делать. То есть, ну, вот Для меня просто, может быть, это моя уже такая психологическая составляющая, тут играет роль, что называется незавершенный гешталь. То есть сарафан – это проект, в который я вложился в свое время ну, по, по полной, можно так сказать. Я не собираюсь это дело бросать. Конечно, сарафан – это только начало, и хотелось бы значительно большего. Но я откладываю сейчас. А, с... По сути, Сарафан – это площадка для ведения проектов, правильно? Не совсем. Но что, что и что, то есть вот этот элемент там включен, то есть он там есть? А, а, а, то есть проекты это следующий этап, скажем так. То есть, а -а -а, а он, то есть он на что на сфокусирован? еще раз? Потребности ресурсов, скажем так. Потребности и ресурсы. Ну, да. а, прекрасно, ты видел. То есть, этот, например, как фриланс, да? То есть человек приходит и говорит, у меня есть потребность. А ему говорят, а у меня есть возможность. Вот я хочу за эту возможность вот что а вот, вот, говоря, это именно такой способ. Площадка заключения сделок ресурсов. Понятно. Ну, смотри, мы в принципе здесь сейчас все собрались, на самом деле, из тех людей, которые делают. Что-то такое, что-то подобное, или ровно именно это? И вот, собственно, сейчас вопрос, наверное, все-таки. Давай так, ты сейчас все еще не придумал, что именно минимальное? Мы можем сделать сейчас нет, не, не знаю, что можно сделать сейчас, я думаю, что надо несколько часов просто посидеть, полазить по сайтам, смотреть, понабрасывать какие-то... Хорошо, а... Я, я, по крайней мере, так бы поступил, если бы я собирался это делать сам. У тебя самого времени на это есть? К можно я предложу? Да, вот мы, так как уже собрались здесь, то все равно я считаю, что надо потратить время на то, чтобы совместно выработать э, вот это парное программирование, да, пускай оно будет заключаться в парном там искании какой-то информации где-то, да вот, на самом да, деле мы уже пересмотрели в интернете что-то искать на самом деле мы уже очень много сайтов пересмотрели, на самом деле у каждого из нас есть та картинка, которую бы хотели видеть и у Кирилла то, то точно есть вот, и это можно рисовать хоть в Paint, хоть в чем угодно, да, на компьютере. Можно даже на листочке бумаги, но там транслировать это на экран. В общем, это главное делать вместе, да. Вот, а так как мы через интернет, лучше использовать, ну, какой-то, да хоть Paint открыть, в принципе. Ну, мне кажется, Google рисунок все-таки лучше, потому что он уже открыт это раз. Во-вторых, там все-таки вектор. То есть, и его можно совместно С... редактировать и всех можно подключить к редактированию скиньте ссылку да, ссылку. Кстати, скинь ссылку и сделай ее публичный редактирование, а, вот настройки да, доступа да. кнопка синий а, назватель, да, значит еще да. что где он находится? неважно, не он у тебя в корне диск создаст где-нибудь Ладно, я даже не знаю, где это, ну ладно. Потом, конечно, что не страшно. Ну, допустим, так. Вот, теперь сделать, чтобы публично можно было редактировать. Вот, редактируем. Да. Сейчас включить. Редактировать могут все, у кого есть. Да. И кидаем только готовы не забудь нажать. Да, нажал. Все, так, да, сейчас ну, Вот, например, я подключился, да? Сейчас это будет видно у тебя. Ну, я вижу, да. Так, например, с... фигура, да? земля Можно, например, меню начать с какого-нибудь прямоугольника. Ну, на самом деле, я могу даже, например, просто показать, ну так, на вскидку, несложный вариант страницы, который мне кажется, в общем, он будет быть близок. То есть более-менее современный продукт. Тут вот. заголовок какой-то вошли. Ну тут, наверное, надо все-таки оставить те ссылки в меню, которые есть у карафана, хотя, я не знаю, может, если человек не забеги, может быть, или не надо. Хотя, может быть, это совсем не то, что нужно. Может быть, лучше сейчас делать какой-нибудь наверное, Вопрос, наверное, даже проще. Я вот сейчас только что вспомнил глобально вс всего в жизни есть очень небольшое количество э, концепций есть приоритеты это самое важное что это должно быть в жизни а дальше есть мечты это направление куда мы движемся есть конкретные цели э, это то что реально осуществить за конечный период времени вот вопрос что ты хочешь э, какую цель ты хочешь достичь этой страницы то есть например человек туда э, заходит какую, например, свою проблему должен решать, или что ты хочешь, чтобы этот человек какую имел возможность да, дальше. вот Именно с главной страницы, что должен уметь, иметь возможность сделать прямо сейчас сразу. И, исходя из этого, мы можно прямо сразу набросать необходимый список элементов графически, которые эту задачу помогут решать. Потому что, в принципе, все меню... И э, все дизайны, они состоят из простых элементов. Всегда есть ссылки, кнопки, э, не знаю, картинки, текст э, и, и все. То есть, в общем-то, э, как это будет выглядеть, это не такая большая проблема. А если есть э, как бы ощущение того, как это современно сейчас в дизайне делается, то э, просто надо делать это красиво, если, это с, э, с вниманием к деталям, к отступам. Э, и все в любом случае получится. Вот, вопрос, потом это же никто не мешает взять и, допустим, развить. Нет, это понятно. Сейчас вот надо просто сделать, я не говорю сделать там отличную, там, идеальную и тогда, приличную. Вот. Мне надо просто, чтобы это выглядело как-то ну, на троечку. Скажем так. Меня слышно, нет, что-то у меня ощущение, что не слышно. Да, что значит на троечку? на троечку это э, приемлемо скажем так алло алло алло да, а. да. то есть вы делали конечно и сразу понимаешь о чем этот сайт и почему он тебе так нужен. Вот. Объяснить, почему тебе так нужен этот сайт, я могу. Mm -hmm. Просто, но это выражается в одной простой фразе. Максимально качественные услуги за минимально возможные цену. Я думаю, что так или иначе любой взрослый человек покупают услуги какие-то вот, и платят за это и он хотел бы получать их качественными и недорогими поэтому я думаю что в принципе в этом заинтересованы все можно я, да. я считаю что все соотношение цена-качество и если низкая цена то ожидается и низкое качество если высокая цена высокая ну, качество я бы все таки рекомендовал что высокое качество, которое гарантировано цифровой совестью там, и отзывами, ну и там чем угодно еще. То, а какая цена? Происходит. Ну, рыночная цена. Но, тем не менее, а, тут вопрос не в том, что как бы мы декларируем, да. Лохотрон декларирует самые выгодные условия, да. Вот. Другое дело, что участник потом бывает разочарован наша задача, как я ее вижу, чтобы человек понял, как это работает, вот с первого взгляда и понял, что это действительно рабочая схема и она выгодна и она дает ему массу преимуществ перед остальными какими-то вариантами. Так, ну, понимаешь? Сейчас вот э, есть, например, сайт тот Тоджавита, да, он предлагает регистрировать предложение, да, но он не регистрирует потребности. То есть поисковый любой запрос, а человека, дело, это если ты, знаком, Кость, если ты знаком с сайтом ЮДУ, то вот это вот, то, что сарафан, это ну очень, очень, очень близко. То есть фактически, я бы так сказал, что в первом приближении это э, разница только в перечне услуг, которые есть. Вот. Дальше там... Тут мы и есть другие ну, цели, что, собственно, совместное потребление и так далее. У ЮДУ, конечно, он в этом плане решает интересные задачи, в том плане, что он позволяет как раз регистрировать потребности, но у него провал в этом, в регистрации всех возможностей, то есть он не, регистри... не делает то, что делает Авито, например. Ну, а можно Может, предложение? Не вот, смотрите, мы уже там ранее как-то говорили, что а, человек, а, было бы неплохо так сделать, чтобы человек регистрировал «хочу», и дальше «хочу» вот этого, того, а, с другой человек, человек, да? Есть еще «хочу», «могу», или, ну да хочу. да, «хочу», «могу», вот так. Ну, понятно, да, это типа как у Хаплова, да, вот там, способности, но это очень понятно. Ну, вот, э, главная страница, как мне кажется, э, поменьше текста, да, побольше какой-то инфографики, желательно вообще одну кнопку решить все проблемы, да, сразу. Счастье. Да, как минимум две, наверное, все-таки хочу, могу, потому что у человека есть разные проблемы. У него, по сути, глобально их всего две. А, проблемы, может быть, человеку нужно отдать любыми способами, вот что это у него есть, или он что-то может, ему нужно это отдать. Вот ему это надо, это его проблема. А у кого-то ему нужно взять, получить что-то. То есть, по сути, есть И из внутри наружу да, это отдавать, из внешнего во внутреннее получать. Да? То есть, всего глобально есть две вещи. И тут как минимум две кнопки, я думаю. Ну, тут еще, когда отдают, то взамен... Хотят или отзыв хороший, а, или деньги, или положительные эмоции, или что-то еще. Кирилл, да. Вот ты, например, можешь открыть тот рисунок, который мы сейчас сделали у себя на странице? То есть в да. Так. Ну вот, например, тут такую вот штуку Допустим, чтобы мы зарегистрировали, допустим, запишем, да, чтобы не было такого, что мы говорим у нас после э, разговора никаких результатов. Ну, вот, например, такие вещи я набросал, да, если, допустим, мы хотим. Можно. Сейчас я их просто набросал, да, неважно, где это располагалось. Сейчас я сделаю, чтобы оно еще и по центру было. Делается это достаточно быстро. Ярослав, простите, я перейду, можешь продолжать. Просто я не вижу сейчас ни там, ни там, поэтому не, не могу понять, что сейчас происходит. А, открой ссылку, у тебя через Google будет транслироваться изменение. Она в скайпе. Открыл? Так. А, сейчас. Ссылка, ссылка В скайпе была. Наш Google документ. А, вижу. Ну вот я тут набросал. Первый обменю, это, скажем так, набросал Кирилл. Вот, я добавил вот это вот. Хочу, могу. Вот. То есть, в принципе, можем даже визуализировать стрелочками, да, то есть. Я скинул текст в скайп, это сарафанет. Его, в принципе, вставить, ну, в принципе, он нормально отражает, только его крупнее сделать. Вот. А, чего ты говоришь? Текст в скайп скайпе текст который ставить тоже на страничку ага. все отлично сейчас ставлю. так вот допустим здесь будет такой большой будет текст Мы это всегда вставил Там больше текста. Там текст. Я пишу вот там был. Слушайте, у меня появилась идея. А есть ли отрицательные отзывы убрать вообще навсегда? То есть, чтобы да. были только положительные, и те, у кого больше положительных, ну просто количество положительных, да? То, ну как бы больше положительных там эмоций да человека а отри... ну, ну, отрицательных, ну, но нет собственно на этом зациклены все социальные сети у нас же например, нету Дизлайк, у... Да? Да, у нас нет дизлайков ни в ВКонтакте ни в Фейсбуке а в Хабре есть отрицательная карма и там скажем так есть некоторые специфика что есть вот эти вот негативные эмоции, крутящиеся вокруг того, что тебе сольют карму и злорадство на тему того, что вот мы чуваку залили карму. То есть, да, если такой элемент убрать, то единственное, что на чем можно сконцентрироваться, на, негати... Ой, на, этом, на позитиве. Да, позитив, это же круто, это классно. Это классно, но что делать, если тебя обманывают? Как защититься от этого? Как эту систему защищать? А оставить, чтобы они были, только их не отображать. Ну, ну или как-то как сделать. Ну, Ярослав, это у тебя, знаешь, у нас с тобой совершенно разное мышление. У тебя такое, ты сидишь, выдумываешь, что бы тебе придумать, а у меня по-другому, Я просто живу, и меня осеняет, и я вижу, что вот так оно будет работать. Почему так работает твоя голова и моя, в общем, вопрос. Ну, это гипотезы, да, которые потом рынком подтверждаются или не подтверждаются. То есть мы же делаем не для себя, а для людей. Ну, вот если говорить о рынке, да, то, соответственно, посмотри, как устроена система отзывов везде, где между людьми устанавливаются отношения серьезные. То есть это что, это интернет-аутфромы, это сервисы типа Airbnb, там Drive My Car и так далее. Да? Ну, вот в основном совместное потребление, сервисы фриланса и так далее. Найди где-нибудь. Звездочки. Найди, звездочки где от одного до пяти, да. Там очень много, на самом деле. Помимо звездочки, если, например, Али взять. То есть там, конечно же, есть отрицательные отзывы. Вот. И там очень много самых разных фильтров, там за последнюю неделю, там за последний месяц, там ну, мы сейчас, с, с, э отзывы по конкретному заказу, по конкретному товару, там очень много всего. Э я думаю, что если система универсальная, да, то, грубо говоря, она должна заключать в себе оба решения, потому что на рынке мы видим, что есть... Facebook и вконтакте, которые используются не, не относятся не к договорным отношениям никакого отношения они к этому не имеют они не имеют никакого да, отношения никакого, к стоимости, никакому делу это просто праздное времяпрепровождение вот и ну, -Кирилл, Кирилл, мы сейчас страничку делаем обсуждение потом я не знаю чем мы занимаемся на самом деле у меня ощущение, вот я честно скажу, что в принципе, наверное, я трачу время. Вот. Мы тебе страничку делаем, Кирилл. Открой ссылку. Я смотрю, я я, я смотрю. ты меня, меня тоже кем-то видишь? Вот я тебя вижу сделкой. А, с учетом да. того, что э, Костя — это землеройка, вот, соответственно, можешь подумать о том, кто я. Ну, вот Костя сейчас делает страничку, а мы с тобой не занимаемся. Давай, давай, давай делать тоже страничку. Вот что а еще там, футер, наверное, внизу. Ну, футер, футер такой они сейчас вернут обладно. Ну, чаще всего футер с контактами, там, About, ну или что-нибудь еще. Картинку какую-то надо. Алло, алло, слышно? Да. да. Да. Я вот с жениного компьютера. А, вот где, ух, где написаны слова, там должно быть видео. Сразу прям вот, раскрывающее видео, прям вот, трейлером о проекте. По-хорошему там, да, но да. В ближайшую, собственно говоря, неделю, а, шансов закрыть. Мест... В общем-то, нет. Запланирую. То есть, конечно, а, хорошо. И мне непонятно, я немножко недослушаю, на основе чего берутся э, вот, то, что как бы сущности хочу, могу понятно, а вот остальное там в меню, вот на какое, как бы с, откуда это, из какой-то схемы или из чего это. Мы делаем сайт сарафан. Mm -hmm. По идее. Mm -hmm. Так бы вот соответственно это бирже услуг. Mm -hmm. Это аналог, собственно, по функционалу, аналог сайтов фриланса. Mm -hmm. заказы, есть исполнитель, mm -hmm. и фактически, то есть, человеку, заказчику, ему приятнее всего, то есть, просто рождать предложение, это основной так, закон рынка. Mm -hmm. Самое удобное для человека, не то, что там бегать, искать кого-то, а чтобы за него боролись. Mm -hmm он размещает то, что он хочет да. заинтересованные исполнители получают, собственно если они видят, что в поле их интересов ну там есть система уведомлений, умная достаточно mm -hmm. вот, проработана, то есть когда в поле интересов регион плюс категория плюс ключевые слова совпадают с тем, что исполнитель хочет получать ну он может просто подписаться в какой-то момент сам Вот потому... и есть это и есть подписка, по сути дела, но она тут хитрым образом оформлена. Суть в том, что если исполнитель видит, что заказ ему интересен, он добавляет предложение. Я могу сделать что-то на определенных условиях. Да. То, это, ну, ну понятно, у меня есть да. То, да. Заказ, Заказчик видит э, борьбу за себя и выбирает самое выгодное предложение. Но плюс к тому, у него есть еще дополнительные гарантия. Во-первых он видит репутацию человека, реальную деловую репутацию mm -hmm. То есть, конечно, это, вот, что касается положительных отзывов, которые тут говорили, да, они легко накручиваются mm -hmm. ну, что система в том, что невозможно избавиться от этого отрицательный? Жить, это вот вот это сделать, смотри какой, по поводу отрицательной репутации у меня был такой случай, когда я вот в конторе работал и там на косячи, да, с клиентом, но при этом потом круто исправился, справился клиент остался доволен а из интернета я уже не могу ничего стереть понимаешь, мне уже написали Да. Ну, есть, да. А... некая как бы борода вот, то, что в итоге сам заказчик нажимая на кнопку, сказал, что типа все, молодцы, справились в бизнес-процессе, в таком-то, таком-то на таком-то шагу, изменили его вот так например, теперь папа... это контакт повторится можно сказать, есть в банкеру, например, да, на отзывы негативные, любые отзывы, да, они никуда не деваются, они должны оставаться, чтобы был такой косяк. Но а, на них всегда можно ответить. И в итоге как бы можно сделать а, тот минус, который был сделан да, негативным образом, превратить его в плюс, описать да. ситуацию, ситуация, а, да. грубо говоря, исправлена, но люди видят, да, что да. да, они косячат, но они исправляются. Да, да, да. да. Ну, собственно говоря, на сайте можно э, на самом деле сделать, ну, вот здесь есть такая вещь как гарантийный срок, она реализована, то есть при заключении сделки указывается, что вот такой существует гарантийный срок, что, допустим, заказчик выполнил заказ, да, то есть э, исполнитель выполнил заказ, заказчик принял работу, написал хороший отзыв, на следующий день там обнаружил кучу косяков, да, mm -hmm. вот. Он опять-таки тоже должен иметь возможность как-то как как влиять на ситуацию. Соответственно, mm -hmm. есть гарантийный срок, в течение которого заказчик имеет право изменить отзыв так, как он считает нужным. Сложится <свистит> на отрицательно. если мы говорим о блокчейне, то вот мы сейчас и обсуждаем и как бы типа рептива. Конечно. они а саму страничку. То есть это вот. <свистит> не, не, -не по погодите, мы сейчас сделаем одну страничку. То есть, чтобы не расплываться, потому что у нас время всего один час, прошло уже довольно много времени. Я даже не знаю, сколько прошло. Не тикают часы, нет? Тикают, тикают. Но я не могу столько посмотреть. Так вот, а давайте да. сейчас а, мы можем сделать вообще более-менее реальный. Пластин, да. Сейчас прошел. Не, мы можем еще один час взять, как бы. Потом, если что, видео нарезать и так далее. Хотим, а, мы, мы будем сейчас на... расплываться. Уже вот остались. мы сделали за этот час вот то, что сделали. Получается. Можно поставить резюме, да? Вот, и начать как бы следующую итерацию. Но уже, уже вот как бы зафиксировать, что сделано за один час вот это одна страничка. Один час труда. Правильно? Mm -hmm. ну, вот, ну, по крайней вот. мере. Э, ну Слабо как-то выглядит, вот, честно говоря. Э, на самом деле оно, ну, да, так, так и выглядит. Большая часть времени вы все болтаете и думаете, что можно очень много сделать за какой прожиток времени, когда доходит дело до практики, пока ну. оказывается, что это все долго и надо очень аккуратно ну, ну, делать. Э, что бы каждый добавил, вот что вот к этой страничке бы добавил бы каждый. Вот ну, сейчас вот можно урезаем мне, мне хочется завести. Мне можно его включить Я на... предлагаю все-таки дать слово на... Кириллу, да. потому что он именно тот человек, который, собственно, инициировал тему, да, и он говорил, что он думает, что он теряет время. Вот мне бы хотелось Кириллу помочь организовать его в дальнейшее время. Просто давайте обсудим вот эту тему. Как бы, действительно мы сейчас потеряли время или можно от вот этой странички дальше развиваться? Кирилл? Нет, это лучше, конечно, Кирилл, чем ничего. А, ну, мне кажется, что это мало чем может быть полезно. Вот. Может быть, какая-то вот небольшая такая находка. Хочу-могу, как-то можно обыграть, но в конечном итоге может, может оказаться, что это будет использовать, может и нет. Это... Да. Ну, я, вот, честно сказать, определил бы все сущности, которые там участвуют. Потом бы сгруппировал бы их по мере необходимости, то есть я входу в систему, я контактирую первую с этой сущностью, во вторую очередь с той, со следующей и так далее. И из этих вот необходимого вот этого ну, пути уже формировал бы динамически для каждого клиента в зависимости от его свойств. Уже ему выдаваемую страницу. Ну. Давайте хотя бы одну страничку сделаем, универсальную, там для всех, и это будет уже что-то. И а что, вот, начать именно... Кстати, на тему универсальности, если мы еще сделаем так, что ей можно пользоваться, этой главной страничкой, и будет удобно на мобильном телефоне, то, естественно, Итак. запуститься это все сможет намного быстрее. Обязательно, Теперь мы... давайте эту страничку делать в HTML. То есть можем в следующий один час, да, так, как мы уже собрались, уже общаемся, уже ä, именно открывать HTML. Кирилл, он прямо занимает HTML. Я бы, HTML. бы ну, дополнил значительно эту страничку. Ну, да. смотрите, а, насколько говорят, мы можем а, вот этот рисунок до, до, дополнить, да, или можем, Я немножко по-другому по по вижу, есть как бы уже другому, смотри, если ты, ты видишь по другому Эскизы интерфейсов, вот они потерялись, вот где-то лежали, вот, сейчас нет, ты можешь это набросать либо на листочке, либо где-то в графе ну позже их на то есть прямо сейчас нет, а следующий можно быть встречи угу. ну и надо заново надо нарисовать, потому что все мы вокруг дурацкого хобби, все понятно, что нужно собирать потребности и на основе этих потребностей, даже могу это не обязательно прямо здесь вот я бы хочу разместить, у меня есть, ну, в другой раз покажу, как дорога жизни как, ну, как дорога уходящая в будущее то есть возможность промотки промотать вперед и там назначить себе события когда ты получаешь, например, какую-то вещь себе соответственно эта вещь встает к производителю в заказ и производитель может принять уже вексель от этого то есть это в систему должно учитываться то есть вот тот, кто заказывает, он тем самым своим своем желании, в принципе, юридически может выписать вексель который погасит позже тому производителю ну вот я сейчас запутаю, допустим, без векселей вообще без всяких. Просто есть заказ э -э, чего-то в будущем. И э -э -э, есть желающие его исполнить. Ну как у вас все? Вот. В принципе, таких сайтов вот, сейчас откроется, например, есть сайта ремонтный. То есть это по строительным работам, самый популярный такой. Да-да-да. Сейчас. также да. будет отзыв от производителя. А как платформа внутри, как будет? Мы, например, как по кооперативной схеме здесь или как коммерческий проект, который вы пытаетесь выпустить, как-то мы и делаем. Я, в чем разница с тем же еду и прочими проектами? Почему имеет смысл делать другой проект, новый проект? Почему нельзя с ними договориться и просто улучшить, то, что у них есть. Ребята! Ребята, ребята, ребят, ребят, мы делаем сейчас страничку главную для сарафан. нет. Давайте не расплываться, там какая-то схема, там кооперативник, это вообще не имеет сейчас никакого отношения к тому, для чего мы здесь собрались. Мы делаем одну страничку, одну. Вычиняем желательно. Для того, чтобы ее сделать, нужно понимать, а оно для чего сделано? кем, с какой целью, какими ресурсами, чем она наполнена и прочие многие по отношению к ней. Тогда можно будет понимать уже достаточно четко, что же мы сделаем. То есть мы можем сейчас перейти и эту же страницу делать его что мы или там, я не знаю, или виза, в или что нибудь Просто не понимая как бы, сущностей, мне кажется, нет смысла. То есть, как бы, ну да, я согласен, вот я тоже сижу и, и собственно, не понимаю, чем он занимается. Вот. Ну, если... ну, как... ну сейчас... ладно, давайте тогда сделаем так, мы можем этот час сейчас пока закончить, э да, подвести итоги и э закончить, пока выложить эту запись. Вот, и, так, алло, да. у кого-то, видимо, связь от... это врубилась. Кирилл, я ты на в... я... связи, да? Я тебя, вот. тебя слышу, да. Вот, ну, в общем, как а, вот, а итоги, да? Слышно? Да, да, да, тебя да. слышу. А, вот, я что, предлагаю сейчас подвести итоги. А, вот давай сделаем так. А, Кирилл, ты ставил цель а, перед собой, вот написал там приглашал к обсуждению или практике, да? вопрос, насколько ты считаешь, что вот это вот все выполнено, да. и а, если она не выполнена, давай смотреть какие есть предложения на следующие встречи. а это пока заканчиваем. ну я не могу сказать, что я могу сейчас просто вот, э, копипастом это все помнить на, например, на фрилансерский сайт и сказать, мне нужно сделать вот это. физическое задание что вот. То есть, иными словами, ты понимаешь, что все-таки нужно посидеть какое-то время, поработать над техническим заданием, хотя бы э, сформулировать свои мысли текстом? Конечно. <связь> ну, текстом, картинками, как угодно, очень. Но техническое задание, которое, в принципе, нужно было, его не появилось. Mm -hmm. Ну, подожди, мы, допустим, сегодня познакомились с инструментом вот этого губового рисунка. Вот, например, у тебя теперь инструмент, и ты можешь привлекать его к практике. Саму ТЗ ты можешь написать, собственно, в Google Docs да, есть, которые Word заменяет. Вот, и точно так же приглашать к совместному редактированию, чтобы уже можно было конкретно по факту это все разбирать. Mm -hmm. Костя, если ты хотел меня научить, как писать ТЗ, ну, может быть, это был бы какой-то смысл, может быть, имел бы, если бы я ни разу этого не делал в жизни. То есть я, конечно, не профессионально это делал. Я но... тебе не, не пытаюсь учить писать ТЗ, вот. я тебе предлагаю, где это делать, чтобы с этим потом было удобно пользоваться. Ну, я активно пользуюсь гугл-дейскому. Не знаю. И... Мне, собственно говоря, нужны участники проекта. Вот, сидеть вместе, обсуждать что-то, вот просто так. Ну, если бы кто-то мог поработать, собственно говоря, я мог бы ввести человека в курс дела. И кто ну, Конкретно мог... я вот могу прямо сейчас и поработать. Предложить, собственно, свой вариант, я могу кинуть там ссылки на наши сайты, или наши сайты, какие-то похожие того, что, собственно, может быть, потом можно это все дело, тогда будет как какой-то набросы, обсудить пойдет, оно не пойдет. И... Вопрос, наверное, вот в чем. если понимание, как бы, ты говоришь, у тебя самого сейчас пока нету, того, что нужно делать, то, как бы, ну, да, ты можешь сказать человеку или, там, мне, например, чтобы я здесь посидел, посмотрел другие вещи, да, но вот лично для меня я, как бы, вижу, что у меня в приоритетах стоит развитие еще нескольких проектов, которые, в принципе, твой функционал включит рано или поздно. И как бы мы все равно движемся в одном направлении. То есть я к тому, что смотреть и смотрите, изучать, какие есть примеры на практике сейчас, ну, это, мягко говоря, бесполезно, потому что мы и так уже обсудили очень много основных концепций, которые используются существующими проектами. И нужно уже приступать к непосредственной практике Вопрос, можем ли мы вот прямо вот сейчас э, придумать э, минимальное действие да, Допустим, как от рисунка перейти к странице Или э, что добавить к этому рисунку, что на нем не хватает То есть... Э, в чем заключается болтология и проблема болтологии, я еще раз повторю, я это раньше говорил, что начинается обсуждение о глобальных целях, рассуждение вот эти пространные об абстракциях, и это никогда не заканчивается, это можно бесконечно делать. Практика же – это когда мы берем и находим самое минимальное, самое простое, что можно вот сделать прямо сейчас, буквально за минуту, например, и делаем. Сразу же сделали, после этого следующее смотрим, что можно сделать за минуту. И делаем, делаем, делаем, делаем. В любом случае, у нас у всех голова, голова на плечах есть, и мы достаточно... То есть наш, за всю свою жизнь мы очень много информации получили, нас мозг, нас, наш э, мозг прекрасно понимает, что нам нужно делать и в каком направлении двигаться. То есть вопрос, который нужно задать себе, это какой минимальный шаг нужно сделать, чтобы достичь все эти цели, которые э, мы собой, э, перед собой ставили ранее, или большую часть этих целей. Какой минимальный шаг? Ладно, что я сделаю? предлагаю сделать так, сейчас запись, наверное, не. Там... Алло, алло, алло, можно? Минимальный шаг, вот э, в идеале, если бы мы рисовали действительно хустраницу и страницу, чтобы это заканчивалось вот, хотя бы э, каким-то вариантом интерфейса, который уже можно дальше обновлять, добавлять... Мы сделали вариант интерфейса, да. его, э, ну, как... состоящий из двух кнопок. Ну да. И меню, да. которое не определено пока. Ну да, ну как бы что-то вот непонятно, насколько это все рабочие сливы. Исследования... Ну, вот, Можете сказать, что человек попадал вот на этот сайт, он поймет, о чем этот сайт и захочет на нем что-то делать. Я лично сразу же понял по кнопкам хочу-могу, да, что здесь предполагается какое-то действие или что-то там можно действительно зарегистрировать свою потребность или свои возможности да и соответственно если мы нажимаем на хочу или могу дальше нам просто надо проработать для каждого следующий экран то есть следующую страничку что будет человек видеть дальше тогда это уже будет три страницы ну, а, то есть ты предлагаешь собственно сейчас вот сидеть и фантазировать а что бы нам сделать да есть проект есть проект над которым я реально работал не так вот как сейчас мы сидим тут и занимаемся по большому счету Реально работа, да? То есть изначально ты сидишь, собственно, скрипишь мозгами, пишешь так, текст, исключишь. Потом, собственно, ты идешь к человеку, который а, к специалисту. Там или заказываешь услуги, или как обсуждаешь со специалистом, который. И, ну, то есть конкретные совершенно вещи, не какие-то там. Я, страх... У тебя очень много денег, и чтобы конкретных специалистов за ними не нанимать. У ну, меня немного денег. Но у меня еще меньше времени. У нас тоже у всех меньше еще меньше времени. Вопрос, мы просто здесь собрали тех людей, как минимум двух, да, Ярослав и я, которые могут и уже пробовали на практике что-то делать. Мы можем вот прямо сейчас это делать. Но под твоим присмотром, то есть ты будешь видеть, что мы делаем. Вот, например, я набросал эту схему небольшую. Да, она примитивная. Но. но я, к сожалению, не вижу, к чему ее применить. Если вы хотите что-то делать, вот как бы. То, что мне нужно, да, если вы готовы мне помочь, я могу сказать, что нужно сделать. Хорошо, вот давай, вот, видишь, вторую часть экрана, если тебе не нравится, сейчас вот возьмем и нарисуем ровно то, что ты скажешь. Ты мне говоришь, я рисую, сейчас. То есть, я тебе даю ссылок, десяточек, ты идешь, прорабатываешь эти ссылки, изучаешь их... Кирилл, Кирилл, Кирилл. Что Кирилл, это? кроме тебя никто не может нарисовать. Если Всё, ты наёшь ссылки... -то тогда бессмысленный, потому что, Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл, Став... Кирилл, послушай, пожалуйста. Нельзя. Сарафан, чей проект? Сарафан, чей проект? Если он только мой проект, значит он только мой проект, собственно говоря. Если никто вот. не может участвовать, значит не надо. Если вообще никому... Это твой проект, и не чей-то. Кирилл, Что пожалуйста, это? послушай, Я твой проект или не твой? Я хотел бы, чтобы он был не только мой. Это хорошее желание. Но а, ты им занимаешься этим проектом? Или нет? По мере сил. Вот по мере сил. Я хотя не могу бы одну. Всем сразу. А? Хорошо, но вот есть один час. Два специалиста, которые бесплатно тебе предоставляют свой труд. Общем, Пожалуйста, и можешь и нарисовать просто... хотя бы словами или каким-то другим способом, как ты видишь главную страничку. Лучше тогда, собственно говоря, если вы хотите от меня добиться, как я вижу главную страницу, лучше разъединиться. Я потрачу там день, я буду заниматься этим, я буду над этим думать, не буду тратить ваше время... А потом вам предоставлю результат, как ее надо видеть. Отлично. договоримся о том, что мы созвонимся завтра и опять проведем час. У меня нет этого дня. Я хочу его потратить на другое. И я надеялся, что здесь есть люди, которые хотят участвовать в сарафане. Если нет таких людей, которые готовы просто потрещать со час, ну, как бы, спасибо. есть люди. Здесь есть люди, которые хотят поучаствовать во всех проектах, которые полезны, да? но у нас свои тоже проекты есть, есть свои некоторые представления. Если ты готов час времени потратить на то, чтобы конкретно обсуждать, что, и конкретно не только обсуждать, но и делать вот прямо сейчас, да, либо рисовать, либо делать из рисунка картинку и так далее, либо мы можем прямо сейчас сразу сделать мобильное приложение, запустить его на всех платформах, посмотреть, будут ли пользователи это делать, как на это пользователи будут реагировать. Можно включить статистику, чтобы записывались все их клики и так далее, через там, Яндекс Метрику и так далее. Адаптировать это под мобильные платформы, то есть одновременно и сделать из этого и сайт, и приложение мобильное, это тоже делается быстро. Потому что есть огромное количество инструментов, которые позволяют это за минуту сделать. А, вопрос. А, давай, если действительно а, ты не можешь сейчас сформировать представление... А, ну, подожди, вот ты, ты как бы а, постоянно сейчас идет в разговоре одни противоречия. Ты говоришь, что чтобы тебе дать это представление, тебе нужно потратить день, а потом со, со, созвониться с нами. А, но ты говоришь, что у тебя нет времени на то, чтобы потратить этот день. Да. Так, хорошо. Ты хотел дать, накидать ссылок, чтобы мы посмотрели, сформировали свое представление. У нас уже сформировано свое представление, и мы знаем, что, что делать по другим проектам. Цель того, что я вообще организую вот эти вот встречи и трансляции, видеозаписи, в том, чтобы э, сформировать практику совместного э, мозгового штурма и совместной практики, чтобы мы именно вот в режиме реального времени делали это совместно, чтобы нам не приходилось приезжать в какой офис, э, создавать целую компанию, регистрировать физическое лицо и делать кучу-кучу бесполезных вещей просто ради того, чтобы один раз собраться э, на несколько часов или на час э, для того, чтобы сделать дело. То есть, э, э, мне не очень понятно... Э, что ты предлагаешь вообще тогда для себя, какой у тебя план, действий. Если ты сейчас получается как бы скинуть на кого-то другого, ты это можешь, но за деньги, да. Но я тебе могу сказать, что вряд ли ты получишь тот результат, который тебе нужен. Ты просто увидишь то представление, которое увидел человек, и все равно тебе придется потратить время на то, чтобы переделать то, что он тебе нарисовал. Потому что у тебя своего образа еще не было сформировано. И, и, и, э, э, либо ты можешь сразу сформировать свое время, но у тебя нет на это времени. Не, вот. не очень понятно, ты выразил противоречие. Мое противоречие простое. Надо делать сразу несколько вещей. Я не могу. Ну, это, фи это физически невозможно. Не могу. Вот, собственно, если рука... Для этого люди объединяются в команды. Каждый говорит, я беру этот участок работы, я беру этот участок, я этот. Собственно, договорились, каждый пошел заниматься своим делом. Встретились, объединились, совместили, собственно, посмотрели, срастаясь, не срастаясь, каждый пошел доделывать тот участок. Когда уже там последний этап, да, собственно говоря, и ну, это все зависит от того, уж какая конкретная работа. Так. Да. Ну Если я один делаю проект, ну как бы остальные готовы мне только советам помочь. Ну спасибо, конечно, но э, я собственно, в собственном сообщении писал именно то, что ну не совет ну нужна работа. Советов хватает, спасибо. Хотя не всегда хватает советов тоже. На самом деле дорого стоит, когда есть, кому обратиться за советом. И спасибо, что вы есть, ребят. Но сейчас нужна работа. Хорошо, ладно. Давай если я есть только то, то, то, то, что... Сколько сколько ты готов заплатить за конкретную работу и в чем заключается требование этой работы. То есть вот есть конкретная задача. Можешь сформулировать эту конкретную задачу и сумму, которую ты готов за это заплатить. Мы это озвучим... Сейчас закроем запись, запишем еще это предложение и, собственно, либо там если цена устроит там меня, Ярослава, или там еще кого-нибудь, то к тебе кто-нибудь подключится. Давай так решать вопрос. Если я плачу деньги, я лучше сделаю на фрилансе. Почему? Почему ты не хочешь это делать через тех людей, с которыми э, ты э, взаимодействуешь рядом, то есть э, через своих друзей и знакомых, которых ты, собственно, в эти все чаты и собирал? Зачем тебе какие-то посторонние люди, когда у тебя есть э, высококвалифицированные специалисты, которым, в принципе, тоже нужны деньги? Да, Мы можем и бесплатно, но при твоем участии. Но если ты хочешь платному, я, например, могу и платно. Потому что ну, мне нужно то, кредиты платить, да, есть такая проблемка. У нас, собственно говоря, есть такая вещь, когда у действительно есть партнерские такие, авиадушки наши. Это одно дело. Вот. Нет, ну если ты готов конкретную задачу поставить, и то есть вот по сути в чем задача состоит? Разработать концепт дизайна главной страницы, одной лишь страницы, правильно? Да. Да. Ну хорошо. Да. Ты, э, сколько готов ты взять за и заплатить, чтобы ну, не тратил? Сложный вопрос. Я надеялся, собственно, вот здесь вот я надеялся найти, собственно, может быть, человек, который это сделает, потому что ему интересно. Вот. За конкретный уже. Нам интересно, но только при твоем участии. То есть за тебя. За твой, твою ответственность мы не будем брать. Понимаешь, в чем дело? Ты пытаешься сбросить ответственность, что на самом деле происходит. А, ты можешь ее действительно сдать в аренду, грубо говоря, продать, и, и заплатить человеку деньги за то, что он будет за тебя нести ответственность в нужном тебе вопросе, в нужном тебе твоем проекте. Мы, мы готовы совместно попрактиковаться и... А, Поработать хоть даже за бесплатно, за идею, да, потому что нам всем интересно развитие этих проектов. Они нам всем очень близки и всем очень знакомы. Но если ты не будешь участвовать, то давай определяться конкретной судьей, например. Участие в чем? Сидите и говорить, что делать, ну, Нет, Да, не в... я не вижу смысла в этом. Нет, ты если ставишь это... задачу и говоришь, сколько эта задача стоит. Вот как, как бы ты это делал на своем сарафане. Хоть ты прямо на своем сарафане можешь это разместить. Я, например, могу просто раскрутить эту страничку через социальные сети. И либо я, например, если меня устроит эта сумма за вот, вот этот объем работы, подключусь, либо подключится кто-то другой. Я готов тебе помочь раскрутить конкретную задачу внутри твоего сервиса сарафан. Зачем тебе идти на фриланс, когда у тебя свой сервис есть? Есть, да, но там, собственно, пользователи. Но я буду первым пользователем. Mm -hmm. Ну вот, все. То есть я тебе даю конкретику, все, все я, я лично готов а, либо помочь найти того, кто это сделает, либо сам это сделать, если у меня устроится цена. Без твоего участия, пока ты занимаешься другими делами. Если с твоим участием, естественно, мы можем это сделать в режиме реального времени прямо сейчас если ты готов потратить свое собственное время на то, чтобы это все, весь процесс проконтролировать, и чтобы не получилось так, что я потратил на этот день, а потом ты за час мне говоришь, что все сделано было неправильно, деньги денег я тебе не дам, и, грубо говоря, иди цел, целый день еще раз переделывай. Ну вот понимаешь, Кость, здесь вообще задачу очень сложно поставить. Вот когда... А как ты вообще планировал за это деньги платить? Если ты, э, я, плати, не... я тебе еще раз говорю, что я за это деньги не планировал платить. А за что? За конкретный дизайн и за Вот за это я был готов заплатить. Когда есть ТЗ, тогда можно спрашивать... Хорошо, а... а само ТЗ ты э, сам разработать готов? Я же тебе за, за этим к вам и обратился. Именно за этим. Можешь почитать первое сообщение ВКонтакте, которое я написал. Может быть тогда, как бы, у тебя станет более ясно. Ты хотел, чтобы мы тебе помогли сделать это здесь. Да, чтобы кто-то... Там где его... есть царапки. Ну, Кирилл, а алло, меня слышно? Да, слышно. Ну, вот реально, я сейчас сижу, слушаю, вот уже 10 минут. А, я полностью на 100% согласен с Константином. Потому что вот, ну, я конечно все понимаю там, но за тебя никто не сделает. Либо деньги, да, и можно там все что угодно и на фрилансе и на своем. Ну, блин, я даже не знаю, честно говоря. Ну, Потому что, просто, ты, считаешь, Кирилл... что это будет проект, и ты считаешь, что, собственно говоря, тебе он не особенно интересен. Вот и все, я нет. Ну, Знаешь, Если просто, бы ты считался своим все. проектом, тогда, собственно говоря, ты бы думал совершенно по-другому. Ты бы не сидел никогда, а если у тебя есть возможность, ты бы просто начал это делать. Вот и все. Собственно, ну, домен sarafan.net, он может принадлежать только одному человеку. Давай домен на меня переведем, и тогда я включаюсь на 100%, буду его развивать, но так как я его вижу. А ты можешь советовать. Да. Или, допустим, мы, вообще-то говоря, уже все начали, и вот, собственно, мы это все на экране видим. Но вопрос, ты говоришь, что тебе это все не нравится. Давай конкретно, в чем, что конкретно тебе не нравится в этих стрелках, или давай мы просто вот-вот, на правой вот стороне ты меня, пустой. Ты, общем, от а, мне, да. ты от меня хочешь, чтобы я написал техническое задание? Я хочу, чтобы ты словами своими объяснил, что именно тебе не нравится из того, что было сделано. То есть какую альтернативу ты можешь предложить? Не надо техническое задание целое делать. Его детализировать э, С детализировать может э, любой человек самостоятельно, кто понял идею. Но саму идею тебе так или иначе придется объяснить. Идею чего? Сарафана? Любой задачи, которую ты сейчас хочешь э, э, переложить на исполнителя. Даже Но если здесь, ты само. Вот здесь зы... манифест сарафана, собственно, надо сделать... Э, там описано детально... Собственно, свойство проекта. То есть из надо... манифеста Сарафана ты, э, нужно сделать ТЗ. Правильно? Задача такая стоит. Да, надо сделать главную страницу вот этого проекта. Хорошо. Вот за эту конкретную задачу из манифеста сарафана э, составить ТЗ. Э, сколько ты готов заплатить, если ты не собираешься в этом участвовать? Тысяча рублей. Хорошо. Но я не понимаю, как я могу оценить, собственно говоря, результат. Поэтому я не хочу здесь денежных отношений. Это вот, собственно говоря, я не, не, не, тут не могу этим заняться. Человек, ты понимаешь, как ты можешь оценить результат, что это значит? А, тут проблема в том, что человек, который это будет делать, Тут, э он может это все понять по-другому, иначе, и так далее. То есть тут должен человек быть, который должен быть заинтересован в результате, не в деньгах, а в результате. Поэтому я и не хотел, собственно, со стороны кого-то привлекать. Но в результате как, больше всего заинтересован ты сам. Правильно. Но ты почему-то ну, в этом же также и не заинтересован, потому что, тебя потому что, не... что я не я вот сейчас уже не знаю, ну, сколько мы времени, очень много времени на самом деле мы отнимаем друг у друга, мне очень жалко этого времени. Мы, я на самом деле рад, что это все записывается. Я, мы на я... самом деле э, видим достаточно серьезную эмоциональную проблему и проблему расстановки приоритетов. Я, если честно, хотел бы, чтобы это видео еще кто-нибудь посмотрел и э, попытался решить эту проблему, потому что эта проблема, она будет возникать не не один раз, а несколько раз, и не с, не с одним с тобой. Это важно, что мы это все записываем, и важно, что мы это все обсуждаем. Потому что если мы сейчас не выработаем быстрых решений для того, чтобы глобально решать такие организационные вопросы и приступать к конкретной практике, то мы так и будем бесконечно разговаривать. Ну, я вижу здесь проблему такую, собственно. Почему? Ярослав, в принципе, правильную вещь говорит. Да? Вот переводил меня домен, да? Ну, просто все упирается в одну вещь. Ярослав не доверяет. Не доверяет. Вот, собственно, систему доверия надо строить. Ну, ее надо как-то строить, ну а мы все друг другу не можем доверять. Ну, Понимаете, а если старт, ты. в круг. Если ты готов. Ну, в вот, итоге вот, считается, что я, ну, Кирилл, вот, вот, есть... Я один в этом проекте, ну, как бы, все Кирилл, понятно. Из этого замкнутого Спасибо. круга есть выход. Ты, э, не нужно доверять или э, что-то делать, можно не доверяя просто делать э, дело, то есть, э, смотри, допустим... Ну, смотрю, у меня нет времени, <связь> я, я, я понял. Допустим, вот, вот мне в... надо сделать дело, да? Мне надо сделать два дела, я могу сделать только одно дело. <связь> я, я понял, что у тебя дальше, нет времени. Дальше вот, что мы делаем? <связь> мне говорят, без тебя, кроме тебя, никто не сделает. Спасибо, ребята, я это знал без вас, да? То есть, если вы не готовы за это взяться, зачем вы мне это объяснять, Зачем вы тратите на это мое время? Что, собственно говоря, вы мне говорите, что есть, ты сам... Можешь хотя бы 10 минут или час а, начать совместно это дело, чтобы мы понимали, в каком русле развиваются твои идеи, да? И, а... Пусть я несколько лет потратил на то, чтобы начать это дело. Хорошо. Допустим, ты через час умрешь. Как бы ты этот час прожил? Вот самое важное в жизни у вот, тебя сейчас а что? Я бы сейчас просто зашел и опубликовал те тексты, которые я написал. Вот просто это первое бы, что я сделал. Ну, не плевать уже на сарафан, как на проект и так далее. Мне главное, чтобы э, люди вообще услышали, что идея такая существует. Все, Хорошо, тогда давай так. И, видимо, я должен плюнуть на сарафан, а, собственно говоря, опубликовать тексты, ну, как бы это будет хуже для сарафана. Нет, хуже. Это, это будет лучше для сарафана, потому что когда ты опубликуешь тексты, даже мы, прочитав эти тексты, лучше тебя поймем, и, возможно, у нас появится понимание этого технического задания. Для... На самом деле, чтобы решилась задача, человеческому мозгу всего лишь нужно понимание задачи, то есть нужно ТЗ и дополнительная информация о том, как это кто видит? Если ты опубликуешь эти тексты, у нас, может быть, сформируется более четкая картинка, и мы через, там, на следующий день, завтра или послезавтра возьмем этот ТЗ, напишем. Заодно, ну, кстати, может, может быть, это будет в рамках обучающего видео того, как пишется ТЗ, потому что немногие ТЗ вообще умеют писать. Ты умеешь писать, но у тебя на него нет времени. Ну вот можно взять, я могу кинуть еще в тысячный раз эту ссылку на манифест сарафана, который есть. То есть, ну, если кто хочет, то э... не... вот, ну, вот это фактически такое... Я да понимаю, дос... ты, собираешься достаточно дизайн... ты, а? Но ты собираешься еще сейчас публиковать текст, э, тексты, правильно? несколько другу уже не про сарафана, а про электронную совесть. Ну, хорошо. В любом случае, так как у тебя открытая репутация есть в описании сервиса, то тебе в любом случае электронная совесть там нужна, поэтому это часть сарафана, а не нечто отдельное от него. А, ну, то, что я называю электронной совестью, с одной стороны, ну да, ну, сарафана, но это как... Сарафана это точка... Входа или точка выхода к электронной совести. Сама электронная совесть – это децентрализованная сеть. Так, ну что, я полагаю, мы подвели итоги. Давайте, если, Кирилл, действительно у тебя больше нет времени, я тебе предлагаю просто отключиться. И мы, собственно, закончим эту встречу. Сколько мы болтали? У меня нет таймера. Я 20, сейчас полтора часа. Результаты. одна ну, страничка нарисованная в принте. Нормально. Нормально. Я боюсь, что первый это... блинкома, Грубо говоря, надо пробовать. По крайней мере у нас еще есть видео этого всего, есть аудиозапись, естественно, видео. То есть сейчас я это все выложу и идет трансляция. Понимаете, трансляцию никто не смотрит. Но надеюсь, постепенно у нас все будет больше и больше З зрителей и участников. Ну ладно. Спасибо за желание помочь. В ну, общем, конечно, на мой взгляд, если мой вариант итогов, надо по-другому подходить к планированию встречи вопрос должен быть проработан, четко должны все понимать, зачем они? А не так, что а давайте мы сейчас соберемся в чате и сейчас будем быстро что-то сделать. Вот. Результат показывает, что так быстро ничего не получается, на мой взгляд. Ну, надо, у, надо, у меня надо, есть это... обратной практики. Ко мне один раз однажды просто взял, приехал в Влад. И мы за одну ночь, конечно, это больше, чем один час, но мы это все сделали. То есть у нас есть небольшой прототип, но. Как, как бы это смешно ни звучало, там целых две странички за целых 16 часов работы. Но у нас, как минимум, сформировалась общая концепция, он смог передать свою концепцию мне, а я передал свой опыт о том, что возможно и невозможно в этой области. Ну, собственно говоря, был подготовленный материал, и, собственно говоря, был, был конкретный. У него не было подготовленного материала, он сходу на листочке мне все это рисовал. Ну, в Гавайи это было, если он в школу рисовал, а не сидел, не думал, а что мне нарисовать? Понял? Неважно где этот материал. Но он показ... ну, Прекрасно, если он есть в голове, но странно, что он, что он не может быть быстро придуман тобою сейчас, раз у тебя эта цель поставлена. Понимаешь, Костя, вот если ты сейчас посмотришь на страницу, вот я тебе могу показать приемлемую страницу того, как это может выглядеть. Ну, собственно, ну, да. Мастера поговорятся за ваш заказ, да? Ну еще еду отличный пример. Да, еду, собственно говоря, я говорю, что надо просто взять несколько ссылок того, что есть, и, собственно говоря, из этого дела. Я понимаю, мы все эти ссылки смотрели, мы прекрасно знаем эти проекты. Есть представление у всех. Надо... то есть я, я, я просто хочу закончить.